Привет, аудитория. 5 февраля у нас пройдет номерной 290-й турнир билатор И хочу рассмотреть соглавный бой турнира в средней весовой категории между Джонни Эмблином и Анатолием Токовым. Этот бой, кстати, будет за титул в этой весовой. Джонни Эмблин 30-летний боец из США. В профессионалах он провел 12 боев, и во всех этих боях он победил. Является базовым борцом. В этом аспекте он смотрится достаточно неплохо. В принципе, за счет своей борьбы и грэпплинга Джонни выигрывает поединки. Ну, по крайней мере, выигрывал. Эмблин не стоит на месте, постоянно развивает свои навыки в стойке, и успехи в этом аспекте заметные по крайним поединкам, это уж точно. Белатри шел он на стрики семи побед подряд, и поэтому ему дали титульный бой против Геральда Мусаси, которого он выиграл решением судей. В противостоянии против Мусаси Эмблин перебил ветеранов стойки, а также был сильнее в переводах и на земле. Но Мусаси на самом деле уже утратил мотивацию, и в крайних боях выглядел далеко не своих лучших, в, лучших кондициях. в этом бою задышал он во второй половине боя, но тем не менее Эмбрин перебил Мусаси и потряс уже в первом раунде, когда Гегард был еще достаточно свежий. Анатолий Токов, его соперник, это 32-летний боец из России, провел в профессионалах 33 боя, в 31 одном из которых одержал победы. Пришел в Белатр, будучи чемпионом в такой организации российской, довольно-таки известной, как и в Сиби, средневесовой категории. Толя выходит из армейского рукопашного боя и боевого самбо, является он одноклубником Федора Емельяненко, с которым провел не один тренировочный лагерь. Универсальный разносторонний боец имеет хорошую ударную технику, где вполне может нокаутировать оппонента, так как обладает тяжелым панчем. Также может похвастаться хорошей борьбой парком, где способен перевести, удерживать, изматывать соперника, а также вполне может удосрочить оппонента. В своем послужном списке имеет победы над такими довольно-таки именитыми соперниками, как Магомед Исмаилов, Александр Шельменко, Альберт Дураев тот же. Не так давно вышел после длительного простоя два года и победил в близком бою проспекта из Таджикистана Шарафа Дамлад Мурадова. В крайнем бою без особых проблем нокаутировал Мухаммада Абдуллаха. В антропометрии преимущество будет на стороне Джонни, размах рук больше на 3 см, рост у него выше на 8 см, Ну, в этом бою больше преимущества я считаю, будет на стороне Джонни, в борьбе он смотрится сильнее и вполне может уходить туда, если что-то будет не получаться в стойке или надо будет в каком-то моменте засушить бой. Схватка будет 5 -раундовая. в чемпионских раундах, если бой до туда, конечно же, дойдет, я бы отдал предпочтение именно Эмблину. Не так давно мы видели, как проходит Эмблин чемпионские раунды с Мусаси, где Джонни выглядел достаточно активно, как стоки, так и в борьбе, и в четвертом, и в пятом раундах. Только же не проходил пятираундовых выступлений, и крайне затяжной бой, который почти дошел до пятого раунда, был против Арби Агуева в шестнадцатом году. Ну и в этом бою заметно была усталость Токова, видно было, как он тяжело дышал, конечно, хотя продолжал работать и прессинговать соперника, Ну только вот его оппонент был измотан еще больше. Также после простоя Токов стал выступать один раз в год, что достаточно маловато. На бумаге в этом бою за счет выносливости, борьбы, того факта, что он непобежденный боец и чемпион, шансов больше все-таки у Джони. Но американец не встречал на своем пути бойцов уровня Токова. Все-таки Мусаси на момент боя был серьезно, на серьезном спаде своей карьеры. И спад этот был уже заметен в том же противостоянии против Рафаэля Лавата аж в 2019 году. Токов это серьезный вызов для Эмблина однозначно. Если бой зайдет во вторую свою половину, у Джонни будет больше шансов победить. Но вряд ли досрочно. Вероятнее всего это будет решение. А вот у Токова как раз-таки больше шансов победить именно досрочно. Стойки он потехничнее. Анатолий взрывной боец. И панч Токова способен нокаутировать оппонента, которого уже потрясали в карьере. Также Толя может славить Эмблина на Submission, что мы не раз видели в его боях даже против опытных борцов. Вижу два варианта завершения боя. Эмблин решением или только досрочно. Когда, когда контора выкатит варианты ставок, буду думать, на что поставить. А болеть буду однозначно за Емельяненко и его подопечного Анатолия Токова. Это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выложу в пятницу ставку на этот бой. И, возможно, на другие бои -биллатор. Нет, наверное, в четверг. Вот. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить пост. А также подписывайтесь на YouTube-канал. Стараюсь сделать для вас лекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайк и до следующего видео. Пока.